I'm through dressing up silly little tunes for girl shows and beer halls. I'm gonna write some real music for a change. Яру, всем кучевочки, с вами Дэнни Дэнни Модс. В общем-то, собрал такую вот сборочку, серую сборочку реально трушную сборочку серую для слабых компов. И хочу сказать, что я сейчас такое немного хуповое финансовое положение. Поэтому эта сборочка будет сливаться. Именно версия для слабых компов будет сливаться. Если вы наберете 120 лайков, а версия для средних компов, то есть нежата, нормальная, она будет продаваться у меня в паблике. Дэнни Модс, типа кто хочет реально Купите, подержите. Думаю, с дропом видоса я уже добавлю товар в группе. Такие вот расклады, в общем-то. В этом видосе будут копты на версии для средних компов. Потому что ребилд я только сегодня сделал утром. Поэтому только на версии для средних компов. Типа, пока вот и катаюсь, базарю, вот вы смотрите версию для слабых компов. По 200 мегабайт. Ну и в принципе, перед Коптами хочу напомнить, что я играю на сервере СамПРП, где действует мой промокод, хэштег Дэнни. Води если хочешь меня поддержать, получай купон на машину, на тюнинг, верты, сарпакоины и много всяких приколов. Также у СамПРП сейчас проходит конкурс. Итоги будут, по-моему, 25 июня. Если что, участвуйте, осталось там пару дней буквально 50 призовых мест. Можно выиграть и маты, и наркотики, и верты, и авто, всякое. Также на Прп действуют переносы с Evolvo. То есть, э, вы аккаунт свой с Evolvo не теряете. Если у вас будет аккаунт на Прп и на Evolvo, такой дюп происходит, так называемый. Как в Майкрафте типа, 2 я делал, с вагонетками алмаза и дюб, вот Так и тут вот будут у вас два аккаунта на Evolvo и на сам. Вот, если вы хотите с нами играть, то как бы залетайте, можете переносы делать, промокод хэштег Дэни, если не перенос. В общем-то, 120 лайков и дропну вот эту версию сборки в воскресенье, постараюсь ее выложить. Все, на этом все, смотрим как ты, гудбай. О, вот это мне повезло. Красиво, красиво. лагают Убил. А, Убивайся, блядь. Я Шу такой нубас ебанутый. Мне дали сначала девятку, а потом мне восьмерку снял, типа, блядь. И как проебали, блять, я просто сначала пролет, потом я ливнулся с банды, ждал, пока ливнутся. Теперь, типа, ну, ну, все, типа, он кончился. А ещ тут чулы ебенит, как я Ну ему вообще похуй. Бля, ебать, зарубы, пиздец. Да, много, А где еще? А, ну за машиной его не убили. Или они кончились? А он еще один один патрон. патрон нет а я добил а меня чел ну что это чел, чел, чел, чел. это ты мой это ты мой я куда побежал все пиздам он у пошел да все да пока как хит дал нихуя себе Это что за хуйня? Что это, блядь? На классике, мне вот нравится. Обработал кентуху. Миша, блядь, откисаешь. О, ты хорош, что Прямо ты на образ. Ай, ah, понял. Я еще приземлиться не успел, типа меня уже снесли. Надо забиваю. Nice, Я тоже вышел нахуй надо. Надо забиваю. Нужно убить лидера. Боку на мужика удалось Еще кого-то добил. Блядь, не помог а чё внутри один озеро, все ну чё за хуйня не все конец конец капта <сил> ебаные пустые <сил> <блядь>. убил у <сил> меня носит я, я ему хит дал добей его он еще щ... я понял ладно я пошел наверное на, на 02 водички <сил> там <сил> я <вылез>. А <сил> как Попробуй я не увидел о, вот любил Блядь. Не абсолютно. везет что-то вообще. Вада биных врага за не, Персонаж не. в игре проголодался, кстати, тоже. Блять, у а меня вот сейчас выбор. Типа, Есть. ну, проебать капт и похавать эту хуйню. Типа пиали, пиццу что-то такое. или сходить на капты и после капта, типа, похавать. Холодно уже. Я уже на самом деле. Рифа, по-моему, убивают. А, я с кулаком на него выкажу я понял. Ну, я киберспактер типа, вообще полный. Пиздец, их там миллион, нахуй не Блять, у меня чел еще едет. о я карфраг дал. Ну, добивной, а, типа, но ну, я дал. Я типа не, не знал, камера. что у него он, ну, вот типа вот 11 минута. Поспял ваутан, как вам такое. А, а он такое? Не, его внутри как будто бы банец. Типа перевяз. них еще и мясо едет, <соцентральный> пиздец это его никто убить не мог типа мне кажется нету смысла что то ждать уже на респе у нас у нас чё, вот время, время зря не теряется ты дом грабит на вагонсах типа че прям вовремя 15 до 14 минуты 30 да, секунды он приехал хорош а кап кончился приехал блять 435 пиздец было круто хороший кап я вырабливаю левого чела нормально ой вот который просто стоит ага пончан да, пончан кидало, да он должен быть красным блять там, там пончик а у меня не видит я его тупил а, я не, не видел просто вот. а там опять человек вот. на перекатчик вот. помог Ебать, кив! Ну-ну, типа, они уже нас обстреливались собрались. Неплохо подпушить пока А я его сам кифущу, ебать дебил, я убил танкиста. Не знаю, я сам Киру зачился попадаюсь. О, бля, синтон, Еще одного. А, чувак, уже скинули заю. Все, почти заняли. У меня и все.